На тебя не похож совсем. Это девочка. Дочка. Она у нас в папу. Прости. Ничего. Ну, за тебя. Я рад, что у тебя все так удачно сложилось. Семья, карьера. Дочка в папу. Я рад тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Но за нас, повзрослевших. Покажи фотографии. Мне интересно, посмотри, что ты снимаешь. Как-нибудь обязательно покажу. Ты стесняешься? Меня, что ли, стесняешься? Стесняюсь и опасаюсь. Ну, во-первых, тебе может не понравиться. А во-вторых, столько времени прошло. Ты другая, я, наверное, другой. Вкусы меняются. Мне понравится. Обещаю. Договорились. Когда вернусь, устрою тебе персональный вернисаж. Вернешься? А ты уезжаешь куда-то, что ли? Ну да. Улетаю на съемку. Контракт. Когда? сегодня и причем совсем скоро так тебе наверное нужно домой заехать вещи собрать или ты так с лейкой и блокнотом летишь у меня все собрано давно я же такой летучий образ жизни веду силы поехал называется так что сейчас за мной приедет друг и увезет меня в аэропорт я вообще сюда только на пять минут смог заехать. И вообще все это как-то неожиданно. Да, неожиданно. Для меня тоже. Знаешь, мне даже как-то не верится, что ты сейчас сидишь передо мной вот такой, что все у тебя сложилось, получилось, как ты задумал. Вообще, конечно, много изменилось. Не все, ты все так же щуришься, когда пьешь, О, а морщинок вокруг глаз, мелких стало больше. А ты все такой же внимательный кавалер. Да. Она могла, забыв промат часами мучиться зарядкой. Она, забив нас и про мат, легко чесала ухо пяткой. Это за мной. Действительно, пять минут. Да, пять минут. Слушай, я бы соврал, чтобы звоню, но у меня даже билета обратно пока нет. Честно я. Не знаю, что сейчас нужно говорить. Я буду ждать приглашения на верни, Саша. И тебя. Ладно? Постараюсь не задержаться. Постараюсь. Я позвоню. Значит, до скорого. Что дальше отвези меня на работу я и так задержался да не вопрос Спасибо. Выручим. А, часы. Прости. Не поможешь. Ты это... Ну, если что, обращайся, звони. Там семья. Ребенок. И все очень хорошо. А я... а я... даже не спросил, как ее дочку зовут. Ну...